Бисмилля. Ассаляму алейкум рахматуллахи баракатух. Сегодня мы проходим букву Каф. До этого мы проходили твердую букву Каф. А это мягкая Каф. Ка-ки-ку. Кутуб. КИТАП. Буква называется Каф. Она очень интересная буква. Сейчас увидите, как она пишется в начале, как она пишется в серединке, как она самостоятельна. Итак, буква КАФ. Смотрите, такой крючок и еще какой-то червячок. Итак, сначала вот так рисуем. А потом еще вот, вот, например, слово КАЛЯМ, да? АЛЬ КАЛЯМУ, АЛЬ КАЛЯМУ. И еще вот эту мы забыли штучку. Так, смотрим. Кяф с Фатхой. Ка. Ка. Ка. Аль-Каляму. Аль-Каляму. Так, книга. Кяф с Касрой. Ки. Ки. аль -китабу. Китаб, аль-китабу, аль-китабу книга. Кеф с доммайку. Кеф с доммайку. Аль-кутубу, аль-кутубу, аль-кутубу книги, книги. Кеф с сукуном аль-мак табу аль-мак табу аль-мак табу стол письменный стол каф с фатхай к аль-калям каф с дом майку аль-кутуб аль-кутуб Аль-кутубу книги. Каф с ка с Аль-китабу. аль Книга. Каф с ки Каф с фатхайка, Каф с сукуном-к. И каф с домой ку ку к Кав, надстрочная буква, пишется над строчкой. Соединяется влево и вправо, поэтому у нее хвостик будет выпрямляться. Смотрим, как она будет сейчас соединяться. Итак, вправо соединяется, влево соединяется. Дружит со всеми буквами. Смотрите, как она будет в серединке. В серединке пишется она вот так. Смотрите, уже этот червячок пропадает. И буква «кав» пишется именно вот так, в середине слова. «Кав» – самостоятельная буква. Теперь «кав» в начале слова. «Кав» в серединке слова. Буква «кав» в конце слова. «Кав» самостоятельная. В серединке слова. В конце слова. В начале слов. Вот это надо запомнить. Это надо запомнить, как пишется буква КАФ. Баракаллаху фейкум. ллаху хайран. хайраль джаза. Субхану каллаху моби хамдик. Ла илляха илля анта. Астагфирука. Ва иллейка.